Я пои... Я прошёл шел тысячу миль в поисках доши в самом сасе пустоты, сражаясь с уводщими, вернее с бомжами, тогда как мой приятель ничем мне не помогает. Вот, сука, он сидит на бутылке и смеется как глупый. Или что-то? Оставив мне сражаться за нашу жизнь Ты перестал... Ты перестал... Ты перестал быть, ты должен отпустить кит и помочь. тебя. Твоя семья поможет Леонардо. Я давно все изучил. Ты недооцениваешь мою мощь. <смех> не ученику решать, когда урок выучен. <смех> Покажите мне что чего я не знаю. А? <смех> Сэс, можно спросить у вас дорогу? <смех> Старейший, я знам путь к этому бутаку, но придется платить! Есть доллары? Но у меня нет. Давай, доллары! Нет. Давай, нет. Давай, нет. Давай, еду. У меня есть только травы. Ты точно знаешь дорогу? Нет. Ты чё, охуё, блядь? Видели когда-нибудь фильмы, Ты, детектив, приходит в себя после дрочки. Где я? Эй! Ей! <свист> а где Кейс? Где Кейсы? <свист> Я личная сталь. Кто тебе дал? Мама твоя! Ой, такая чуткая татуировка. Пурпурный дракух или мокрая кейс, <свист> <свист> Прошу снова откуда ты такой язвота? Ниндзя-невидимки, а? в этой сказке будут санта сан зайчик? смотрите. Меня ждут... Нет, ну ладно. Хм, сверх прочный пугальный прочный кукс по телефону? Телефон Рафа не отвечает.